Я приветствую всех тех, кто в данную минуту смотрит новый выпуск «Универ News. Для вас новая порция свежих новостей в студии Кристины Зеединова. И мы начинаем. Что ожидает Россию в будущем, обсудили в Казанском федеральном. Активисты КФУ получили по заслугам. Как стать востребованным специалистом, узнаешь сегодня в выпуске. На базе высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялось предвыборное ток-шоу с участием представителей штабов кандидатов президента России. 22 февраля представители штабов кандидатов президенты России собрались на планерку в Казани. Очередное предвыборное ток-шоу прошло на площадке Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. Участниками встречи стали члены Центральной избирательной комиссии Татарстана, представители республиканских штабов кандидатов президенты Республики Татарстан, а также политологи и социологи. Цель данного мероприятия заключается в том, чтобы штабы узнали друг друга, поняли у кого какие проблемы, а также задачи, что очень важно для людей, которые занимаются мониторингом и наблюдением выборов. Предметом политических баталий на этот раз стали актуальны вопросы предвыборной кампании. Какими качествами необходимо обладать, чтобы попасть в штаб кандидата, почему избиратели должны пойти на выборы и как проходит агитация. Диана Хайрульна, Владимир Нелюбин, Универньюз. 22 февраля в Казанском федеральном университете состоялась презентация нефтесервисной компании «ТНГ Групп». 22 февраля в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета состоялась презентация компании ООО «ТНГ-Групп». «ТНГ-Групп» — это наша базовая организация. Мы работаем с ними очень тесно. Во-первых, последние, например, 7-8 лет мы очень тесно работаем в области научных исследований и создания новых приборов, новых технологий для каратажа, для полевой геофизики. Вот мы с ними выиграли три раза, по постановлению правительства 218». ТНГ групп является одной из самых крупных нефтесервисных компаний России, осуществляет свою работу уже 60 лет. И практически все время сотрудничает с Казанским федеральным университетом. Очень серьезное для нашей компании события. Встреча со студентами КФУ. Это наш один из самых базовых университетов, с которым мы сотрудничаем в плане подготовки кадров. Я сам выпускник КФУ, и поэтому приказ понимаю, что это альма матер для. Ну, для большей части нашего коллектива. Основная часть сотрудников компании – это выпускники Казанского федерального университета. А привлекать молодые кадры они начинают еще с юного возраста. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз. В малом зале КСК КФУ «Уникс» наградили организаторов мероприятия, приуроченного ко дню студента. В малом зале КСК КФУ «Уникс» подвели итоги проведения большого мероприятия, которое было приурочено к празднованию Дня студента. 24 января – Татьянин день в Казанском университете и 25 января – участие студентов «Альмаматор» в республиканском праздновании Дня студента. На протяжении многих лет сохраняется эта преемственность и отмечается День студента на широкую ногу, объединяя тысячи студентов, выпускников и преподавателей. Был большой праздничный концерт, было задействовано большое количество наших обучающихся, творческих коллективов, особо проявили иностранные студенты. Оно действительно было очень масштабным, очень массовым, очень насыщенным. Я думаю, что именно работа этой большой и слаженной команды позволила дать высокие результаты. Департамент по молодежной политике Казанского федерального университета наградет директоров институтов, педагогов творческих коллективов, режиссеров и студентов, которые приняли активное участие на мероприятии с участием президента Российской Федерации Владимира Путина. Диана Шехидинова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Рынок труда непрерывно меняется, и профессии, которые когда-то были востребованы, сегодня могут оказаться ненужными. Участники проекта Мост рассказывают о самых перспективных вызовах времени. На встрече с ними побывала наш корреспондент Аделья Шумилова. с наступлением эпохи роботов многие специалисты стали обоснованно бояться, что вскоре их рабочие места займут машины. Продавцы, водители, бухгалтеры, юристы и даже журналисты в ближайшие 20-30 лет будут испытывать серьезную конкуренцию со стороны компьютеров и устройств на базе искусственного интеллекта. На кого теперь нужно учиться студенту сегодня, чтобы впоследствии не оказаться дел? Именно об этом пошла речь 21 февраля в рамках проекта «Мост», на котором традиционно выступают известные выпускники Казанского федерального университета – уже традиционно гости мероприятия представляли четыре сферы профессиональной деятельности IT-технологии, образование, наука и менеджмент. Что мне дал университет, наверное, если об этом говорить, то это в первую очередь какие-то контакты. Если говорить по-честному, наверное, то все вещи, которые мне приносили какие-то коммерческий успех, это был какое-то знание, которое я там получал, наверное, для себя как-то свое время сам. И мы действительно как-то уже курса там, наверное, с третьего, второго пытались с друзьями там основать какие-то бизнесы, а вот Диляра Залялеева, с отличием окончив Казанский университет ведет предпринимательскую деятельность в сфере образования с 2010 года. Дошкольный университет «Мозаика Репаблик», основателем которого является Диляра, почти 6 лет помогает детям с ранних лет искать свое предназначение в жизни. Сферу науки представил Марат Гафуров, который сейчас является старшим научным сотрудником стратегической академической единицы Эконефть. А сферу менеджмента представила Гузель Камалова, руководитель отдела персонала компании «Лизинг Трейд. Что такое профессия будет? Для меня для самого секрет, поскольку они меняются практически каждые пять лет. Профессия будущего, ну, как мы считаем, она все время другая. Адель Шамилова, Ленардо Довольтьяров, Универ -Ньюз. Весна наступит уже совсем скоро, и Казанский федеральный университет начинает к ней готовиться. 2 марта состоится бесплатный образовательный лекторий «Эко-ночь». Подробнее расскажет Олег Кашин. Весну в Казанском федеральном университете отметят бесплатным образовательным лекторием. 2 марта состоится эконочь, которая пройдет в рамках проекта Про наука. Все лекции, и интерактивы и какие-то другие активности, которые предполагаются в рамках этой эконочи, они будут иметь окраску. Экологическую, так скажем. То есть это будут либо какие-то острые вопросы охраны окружающей среды, посвященные, например, там, сбору мусора раздельного или постройки мусорожигательных заводов, так и аспекты, которые нацелены на охрану. Среды. На этот раз гости проекта смогут узнать все о сохранении планеты и о защите окружающей среды. Участников традиционно ожидает целый ряд конкурсов, экспериментов и лекций, посвященных на этот раз только экологии. Олег Ашин, КСК «Уникс» прошел творческий вечер, посвященный 80-летию Владимира Высоцкого. Песни под гитару на сцене исполнил российский актер театра и кино Александр Цуркан. С ним пообщалась наш корреспондент Анна Глазунова. О подробности смотри далее. В КСК «Уникс» перед студентами Казанского университета выступил актер театра кино Александр Цуркан. Творческий вечер был посвящен Владимиру Высоцкому. И вот таким образом через Высоцкого, через Набережные Черны, через Елабугу я попал вот сюда в Казань. Я приезжаю сюда. Поверьте, для меня это очень, очень интересно, для меня это очень очень важно, важно эти выступления перед молодежью, перед студентами, перед, перед студентами университета. Поделиться с ними вот теми, со своими мыслями, своими понятиями о жизни, о труде, о смерти, о памяти. На сцену он вышел, держа в руках гитару и с улыбкой приветствуя зрителей. Говорил Александр Цуркан о творчестве Высоцкого, об интересных фактах его жизни и о патриотизме. Ведь концерт прошел в преддверии празднования Дня Защитника Отечества. Александр Цуркан исполнил на гитаре песни на известные стихотворения Владимира Высоцкого, такие как «Серебряные струны», «Если друг оказался вдруг» и многие другие. Высоцкий как, как, как никогда сегодня современен. Потому что вот 46 песен военных написать, он же не воевал, его же за это потом упрекали. Но он написал песни так, что фронтовики ему писали письма. Как вот это талантливое, удивительное существо Высоцкий, как он сумел сделать так, что песни его до сих пор, мы оркестр уже целый играют, поют песни. Со сцены постоянно звучали такие слова, как «сочувствие», «благодарность», «дружба», «память». Его выступление, несомненно, заставляет задуматься каждого о чем-то важном и вечном. И вот такими струнами через всю жизнь Владимир Семеновича проходила дружба. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, «Универньюз». Это были все самые интересные и актуальные события за прошедшие сутки. Команда «Универ поздравляет вас с наступающим праздником. Увидимся в следующих выпусках.